Всё. у нас сейчас в поверхно расходовируем слет 32 диаметра. Мы установили на установку. Сейчас подключаем питание. Они предварительно, конечно, были вбиты в программу. Все и сейчас запускаем. Включаем питание, Достоверимся, что все они у нас включены. Все отлично. Теперь запускаем кнопочку проверку расходомеров с имкурсным выходом. становим время и жмем старт. В данный момент у нас становятся задвижки на нужный угол, чтобы выдать нам соответствующий расход. Пока мы ждем паузу, пока она сейчас станет.